Специально для прогульщиков сообщаю. В третьем выпуске лаборатории отличники узнали, полезно ли на самом деле использовать на танках маскировочную сеть и покрывать танки камуфляжем. Если вы все же тоже решили об этом узнать, ссылочку увидите в углу. Если ссылка почему-то не работает, поищите на канале. Уверен, информация вам очень пригодится. Но ну, а всем остальным пора повоевать на китайце. Поехали! Канал Барабекус представляет Бой начинается Не знаю, как у вас интернет работает, а вот у меня Яндекс постоянно рекламу какую-нибудь предлагает Если уж начал что-то навязывать, то как банный лист прямо Вот, к примеру, последние три недели меня прямо задолбала реклама самогонных аппаратов Три недели мне предлагали эти самые самогонные аппараты Какие-то приборчики для измерения крепости спирта Перегонные кубы еще что? Спир... Спиртовые дрожжи и все с припиской недорого. Страшно, надоело. Стал нажимать крестики и говорить, мол, товар куплен, услуга найдена. Русски говоря, отстаньте от меня. И вы знаете, сработало. Сегодня меня встретило другое радостное предложение: лечение от алкоголизма и тоже недорого. Здравствуйте, уважаемые умельцы избавиться от навязчивой рекламы и вообще все те, кто понимает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мой Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Барабекус. Я вообще с опаской к рекламе отношусь, обжегся на этом. Как-то купил себе премиумный средний китайский танк, не скажу какой. До сих пор раскомена от него, не нравится и все. Почему купил, спросите? Да потому, что в то время играл на т 341 и он мне почему-то понравился. Сейчас уже не могу понять, как он мне мог понравиться, ведь горит он через два боя на третий. Точно вам говорю, это не преувеличение. Броня корпуса у него совсем килая, пробивает ее даже пятерки. Пушка вниз не гнется. Ну как, опускается маленько, градусов на 5, но по-нашему говоря, не гнется. Сведение у пушки, сведение долгое действительно долгое и от малейших шевелений круг прицела пол экрана но почему то нравился мне этот китаец хоть ты треснет может быть из-за пробития ббшкой пробитие 175 немало в общем кстати именно поэтому сегодня у нас на танке голдовых снарядов не очень много что еще про пушку? урон урон за выстрел впечатляющий 250 это очень приятная цифра кто то еще не сказал ах да Танк маленький по высоте, а башня крепкая и очень, очень рикошетная. Настолько рикошетная, что ее рикошетности можно даже доверять. Пробите. А ведь далеко не про многие танки можно такое сказать. Но для вступления, пожалуй, хватит. Пробите. Пора воевать. По-взрослому. Куда это ты уходишь? Нет, Там еще Т-34-85, да? Но нужно все равно попробовать пальнуть. Сейчас нужно понять, будет ли поддерживать нас наша команда, если мы пойдем вперед. На всякий случай подождем. Ну где вы там, союзники? Вроде бы все собрались. Ну что, попробуем? Едут за нами или нет? Вроде бы едут. Советские середнячки вряд ли отсюда убежали. Скорее всего, ждут. Бак. Не стоило нас так сердить! Это Т-43 стреляет. Смотрите, как далеко успел убежать. Но самое плохое даже не это. Посмотрите на миникарту. Видите, противник свободно прошел по воде. И его тяжи уже в деревне около нашей базы. Поэтому время тратить нельзя. Ага, Артушечка. Обязательно полностью сводимся. Эх, украли фраг. Тогда продолжаем движение к деревне. Вторая Е25 подтянулась. И мелкая ведь такая. Попробуй по воде с нашей косой пушки. Пушка просто косейшая, без полного сведения. Попадает очень редко, поэтому сводимся до конца. Ага, вот доступная цель. И сразу же продолжаем наступление. Нужно быстро и незаметно перебежать через это поле. Пока Е-25 отвлечена на наших союзников, нужно подобраться к ней в борт. Мы под обстрелом рикошет в башню получили е25 знает где мы это очень плохо и союзнички так медленно подтягиваются давайте помогайте скорее и не выскочишь просто так на е25 она ведь очень скорострельная нужно найти нужную секундочку чтобы не подставиться зря е25 отвернулась! вот теперь можно Опять отбежала. Как же тебя поймать? И крошит наших союзников как семечки. Все, больше бояться нельзя. И счет, смотрите. Идем ноздря в ноздрю. Но надо переламывать ситуацию. И нужно поймать секундочку, тогда можно сблизиться с Т-25-2. Ну, посмотрите на миникарту, на нашу базу. Видите, след от вражеского ИСа? Он ведь вполне может прикрывать подходы к Т-25-2, но нужно решиться. Ладно, семи смертям не бывать. Вперед! Огонь! Не стоим, не стоим! База под угрозой! Дадим отведать врагу, наших ББшек Богатырских. Первую цель выберем самую сложную, вражеского Иса. В борт заходит. Врагу подставляем только нашу башню. Она крепкая. Должна держать удар. Ну а теперь Исок, получив борток. Непробиваемый. Но наши БПшки должны, должны пробивать его в борт! Не Замечаем, Е-25 атакует противника! Борт башни очень слабно Отлично! Но в полу боя не забываем смотреть на миникарту! Т-43! Сзади! Не не То, что надо! А здесь ИС! Смотрите, как долго живет! Такая карусель может долго продолжаться! Нужно сближаться! У нас ведь очень шустрый танк! Тем более, что на перезарядки. Ищем, ищем! Куда можно стрельнуть? Вы довольны? Думаете, победа? Да как бы не так! Полюбуйтесь, с кем предстоит встреча. Имбо бронированный КВ-3. И почти целый. Я знаю, что спереди он пробивается ББшкой только в планочку под башней. Больше никуда не пробьем. Да и туда не каждый снаряд залетит. Но будем пробовать. Броня не пробита. Еще и союзника убили. Один против двоих. Мы доверяем своей башне. Но лучше лишний раз не рисковать. Отскочить. А теперь можно. Не пробил. Да, нужно искать уязвимые точки. Броня не пробита. Опять не удалось. Но ББшки кончились. Сейчас будем работать голдой. Надо еще назад сильно не откатиться. Чтобы Су-Игрик не долбанула. Башня молодец держит. Отлично. Ну что, осталось сладенькая. Сладенькая, это сладенькая. Но у нас так говорят. Любишь медок? Люби холодок. Как бы в последнюю секунду не апарофиница. Мимо, не попали. Ну начинается. Вы еще ждете сюрпризы! Хорошо, что обошлись без сюрпризов. Не люблю сюрпризы, но признаться очень люблю, когда китайцы показывают фокусы. Такие фокусы, какие сегодня показал наш экипаж. Да вы сами на результаты посмотрите. Командир нашего танка, безусловно, за такой бой получил бы от своего китайского начальства какой-нибудь орден Мао Цзэдуна. Ну а мы? Мы можем поблагодарить его лайком. Поставьте, пожалуйста, лайк. А что касается совета о покупке этого танка? Нет, сегодня давайте без рекламы обойдемся. Пусть вам Яндекс что-нибудь порекламирует. Но если уж вы все же собрались приобрести этот китайский танк, то запасайтесь терпением. И терпением не только для вывода танка из стокового состояния. Даже в топе терпения вам понадобится, чтобы сводиться, сводиться, сводиться. Да, и закончить нашу встречу я хочу китайской поговоркой. Очень подходит для всех любителей танков. Звучит она так. Умный заяц всегда имеет три выхода из норы. А поскольку мы в нашей игре не только волки, но и зайцы, поговорка эта может нам пригодиться. Я же на сегодня с вами прощаюсь. До скорых встреч. С вами был Барабекус.